Действительно, наверное, она всегда была со мной, потому что в музыкальную школу, это очень смешно, я до сих пор вспоминаю, я пришла ну, просто сама. Я была в первом классе, к нам в музыкальную школу пришли преподаватели, набирали детей, там была такая маленькая-маленькая пристройка, там было три маленьких класса. И я туда пришла сама. Я сказала, что я хочу. Мне было шесть лет. Что я хочу? Я не могла сформулировать. Я сказала, что я хочу, и меня взяли. Ну, естественно, сказали, что надо, чтобы пришли родители, там как-то это все оформить, обсудить и все такое. Ну, в общем, потом у меня был очень длительный перерыв после всего этого, после окончания. Ну, вот уже пять лет существует музыкальный проект, очень для меня важный, почему я говорила, что я смотрю сюда, потому что это его руководитель, Ярослав Поищук который мы создали его пять лет назад. И еще один человек, который принимает участие в этом проекте. Я уже дважды сегодня так говорил, что специалист по японскому языку и участник музыкального проекта Андрей Ковальчук. Очень интересное такое сочетание. И есть у нас еще два человека. Но сегодня они, к сожалению, не пришли по каким-то своим причинам. Не знаю. Ну, что рассказывать вот знаете, как-то сложно, потому что э -э вы пишете тексты. Мы тексты не пишем. Мы э -э работаем с полюбленным материалом. То есть мы его обрабатываем так, как мы понимаем, но текст у нас остается оригинальный. То есть вот таким образом. У нас есть еще музыкально-поэтический проект с нашим собственным материалом. Вот там, там мы... Делаем уже какие-то свои эксперименты. Вот такой. Ну, концерты, концерты у нас будут. Я очень надеюсь, что дальше это будет развиваться. И мы будем приглашать на эти мероприятия. Мне тоже очень приятно, что есть к этому интерес. А вот рассказывать, вы знаете, я тут так затрудняюсь немножко, потому что мне сложно рассказывать. О музыке. Наверное, наверное, как раз те, кто этим занимается, знают, что ну, это очень сложно об этом говорить. То есть можно показать что-то, можно там спеть, можно что-то вместе попробовать сделать, а рассказывать об этом очень сложно. Так что я надеюсь, что мы увидим вас в будущем на наших концертах. Вот это будет очень приятно. Спасибо. Ну, как минимум надо хотя бы Но ну, я думаю, что наверное, да, у у нас... пригласить нет, зачем я могу достаточно я я достаточно громко могу да. так сказать, просто ну, наверное надо было все-таки охарактеризовать что это все-таки музыку ну как тут можно охарактеризовать но можно не охарактеризовать, я не знаю мне сложно, потому что у меня специальность такая, что я работаю с вещами, которые обычно принято как-то не называть, да, они такие достаточно все достаточно размытые, а мне в них надо находить какие-то четкие вещи, прояснять их и так далее вот. помогать другим это делать, ну, для себя прежде всего это тут сначала самому надо какое-то представление сложить поэтому с музыкой аналогично, поймать саму музыку нельзя, да? но объяснить что это такое можно, То есть просто чтобы было какое-то представление наверное вот. мы Поэтому работаем, да, да, значит, во-первых, называется коллектив Медитера, вот. среди земли, да, среди, среди земного моря, и, соответственно, да, соответственно, в общем-то, он работает, работаем мы с музыкальной культурой народа в Средиземном море, мы, в общем-то, не хотели замыкаться каким-то, на какой-то одной культуре, а решили сохранить свободу рук. Вот э, с этим мы прежде всего и работаем. Ну, поскольку, э, поскольку Лена испанский филолог, то, естественно, очень много там испанского материала, причем не традиционного а испанского, который более-менее... Вот да, да, да, да, да, да, более-менее всем известен. Этого там очень а в основном две культуры, которые, наверное, очень как-то перекликаются с Одессы, это сифарская, Культура испанских евреев музыкально. Скажу, вот. Кстати, Но по и некоторым и данным, Дерьбас был сефардом. Из ну, да. сифарской семьи, которая приняла католичество, и там часть, часть испанской аристократии у них корни уходят, часть уходит в авританской, часть уходит в вот. И вот, По некоторым данным, дрибас, как раз был из вот такой по происхождению сифарской семьи, так что это имеет отношение к Одессе, и к истории до да, наверное, тоже, потому что большая колония. Когда после изгнания из Испании была в Константинополе, соответственно. А да, Россия Россия соответственно, Россия. вполне может быть, что в Хаджебейе был кто-нибудь из сифарских купцов еще до, так сказать его присоединения к империи, да? вот, это один, одна тема, вторая тема, это вот северо-запад северо Испании, да, Галисия, по самому названию, понятно, что это к нам тоже имеет какое-то отношение, потому что, да, потому что это, мы находимся как раз в крайней точке, наверное, в крайней точке, крайне, крайняя точка продвижения кельтов на восток. Вот Где-то вот тут между Дне, Дне, Дунай, Днестр и чуть-чуть, может быть, бе, ну, до Днепра, вроде бы, до низу Днепра не доходили. То есть мы находимся вот в этой точке, и это тоже часть нашей истории, и это тоже интересно очень. Ну и плюс это действительно очень интересный материал, он, ну, он мало, да, интерес. Музыкально интересный. Мы специально так узко мы не изучали, не изучали в общих чертах. Понятно, что люди нашей специальности знают. Сифарды, что у них есть свой язык и так, далее, и так далее. Но вот с этим непосредственно в общем-то, ну, Язык очень... это больше, более узкий вопрос, да, да. А вот музыкально это очень музыка интересная культура, именно музыка. потому, что всего распространялось, всего того, что, в общем-то, переселялся много раз, да, и, и, и селился по всему морю Язык, э, один он был одно время как язык межнационального общения, да, да по всему. Средиземному море, потому что вы знали все и итальянцы и арабы, и в общем-то, все общение шло в деловом отношении, шло, все, все деловые отношения шли, очень часто у него как такой универсальный как бы, язык, и, это... ну, бывает, вот и музыкальная такая, культура я, тоже, очень своеобразная, я... именно потому что в ней сп... это сплав, сплав, сплав и, силе, и арабских, и еврейских, и, и испанских, э более таких испанских в таком понимании да традиционном греческих турецких то есть там очень много всего и поэтому это интересно сам а что касается галисийской и португальской да но опять таки там север португалии не португалия не, не культура фаду, которая очень интересна сама и по себе, но ну, это это, да, отдельно. это отдельно. А, а вот север Испании, это север Португалии, где тоже, в общем-то, кельские корни. Это тоже очень интересно. Ну, как бы уже слава богу, <свяк> сколько лет прошло, когда-то я просто э, был, был проектик музыкальный участвовал в нем и ему одним из первых тут в Одессе работали с кельской культурой вообще. Ну, это шотландская, ирландская. Сейчас это уже, в общем-то, повсеместно все уже знают, что это такое. Ну, Галиусийская, кельтская, но она очень своеобразная. И вот это Мирандийская, да, да. С, север Португалии, Треша вот, это вот очень. раз была такая волна Кельтики, да, вот был такой период, что танцы очень многие занимались. То есть, как бы все знают, что это такое, а когда вот показываешь и рассказываешь, а у нас есть вот это, и оно тоже имеет То, то есть, это Кельтика, но очень своеобразная. И, инженеры... и танцы там интересные, к сожалению, у нас ими никто не занимается. Мы бы очень, очень хотели найти людей, видимо, которые этим да, занимаются. К сожалению, но... просто те, кто занимается у нас нет для того чтобы это освоить как-то с нуля ну все-таки нужно какое то время какие-то усилия но мы надеемся что кто-то ну в основном вот это ну и немножко там немножко просто берем поскольку невозможно объять не объед да, надо пять лет существует есть есть да, немножко арабского турецкого материала есть, греческого, греческого такой но такой это так достаточно основной от она и бога это вот сипарский греческий вот это то, что относительно бюджетера. А если говорить о текстах, то вот это, это «Свет один. и тень», да, еще один да, проект, но да. там песен это, нет. Это, это, да, это просто попытка как-то объединить музыку, звуковой ряд, то есть шумы какие-то и тексты. У каждого был свой материал уже достаточно много лет. Как-то получилось, мы решили попробовать, что если это объединить, а потом кое-что дописывалось уже специально. Мы увидели, что это как-то получается, и решили попробовать уже специальные 10 вещи, написанные уже специально под существующий вот такой вот формат. Ну, в общем-то, тоже периодически выступаем. Но, конечно, все это требует времени, все это требует каких-то сил, вот иногда вложений. Вот, поэтому как-то вот мы балансируем. Да? Мы в прошлом году как раз вот в этом месте мы делали. Медитеры, нашу mm -hmm. музыкальную, да, тоже очень было уютно. Правда, это было в августе, жара, <laughs> и было жара, очень жара. жарко да. жара, и, страшно. Кондиционер не работает? Здесь работал, на улице, на улице, ну и плюс пришлось так. тащить. Да, ну, в общем, как-то балансируем мы стараемся поддерживать. Ну, дай вам Бог. Спасибо. Да, в том числе и благодаря тому, что есть люди, которым это интересно. Мы Когда были в Киеве с музыкальным проектом, просто безумно приятно было, что люди танцевали, люди спрашивали, они как-то вот интерес какой-то проявляли, потом нам писали, какие-то высказывали свои впечатления. Вот это все очень ценно, очень приятно, когда... Встречаешь людей, которые понимают, что, что, что хотел сказать автор, исполнитель. Да, вот это очень ценно такой момент. И, кстати, мы, в общем готовы к сотрудничеству, то есть помимо того, что мы каждого из присутствующих. Приглашаем как частное лицо да, на свои концерты, помимо того, поскольку у, у каждого из нас есть какая-то еще социальная роль, где-то связанная с каким-то, возможно, мы будем, наш музыкальный этот проект будет, или поэтический, будет интересен для, для, для, для чего-то, мы в общем-то готовы к сотрудничеству, да, то есть, потому что в принципе материал интересный. И мы будем рады стараемся знакомить то есть какими-то вполне можно какие-то образовательные с кем